Вот. я потому что привыкаю, уже есть, есть, что, слава богу. Так, Александр Андреев, пять. Спасибо. Александр Андреев, почему присадках иногда самки визжат диким голосом? Они даже не присадках бывают, она просто визжит. У меня есть одна, она визжит постоянно, ее несешь в она визжит. Сидит у крыла, она визжит. Я говорю, что ты визжишь, он тебя не задел, надо еще. А ты уже жалуешься. Вот. Ну, вот так она высказывает. Кто его знает, может, свое недовольство, может быть, свою радость. Вот. Я всю жизнь с роликами, да, но язык их не так и не выучил. Вот. Может быть, потому что они очень мало разговаривают. Поэтому однозначно, конечно, утверждать нельзя. Вот. Но вы же хозяин, да? Придумайте себе что-нибудь. Может, она морковку просит. Вот. Может... Ох, что-то пропадало то повторное подключение вот, так не знаю а что она, вот самки визжат диким голодом, что все что-ли прямо визжат нет, у меня так-то необычно молча, все происходит, ну когда конечно бывает, когда укусит бывает у меня вот этот вот вот, вот этот вот, вот он да, он такой парень шустрый и он бывает, самок это у у уши им прокалывают, кровь брыжат во все щели вот, тогда, конечно, она, наверное, от боли, скорее всего, визжит вот, а бывает вот у меня есть одна, которая вообще без причины вот просто так, просто так кричит вот характер у нее такой, истеричка вот, вот надо точно, надо кличку дать, истеричка поменять ей кликуху надо как правило, нет, они молчаливые все то есть тишина ничего такого не происходит поэтому не знаю Две садки делал и отваливается. Ну, вот это к тому, что кролл нормально работает, да. Ну, ребята, то, что кролл сделал садку, да, вот, это еще ничего не гарантирует что кролчиха обязательно родит. Вот, причин много тому, может быть. Одна из самых редких, это стерильность самца, в том числе и временная, да, там, из-за жары, из-за длительного простоя, может быть. Вот, я уже говорил неоднократно, что Кроулас и длительное время не работал, что, что зачастую происходит в хозяйствах, он 2-3 месяца, 4-5 года просидел без дела, вот, садку сделал, вы крыльчиху забрали, то, ну, маловероятно, что в этой садке там есть э, способные, активные, способные к перемещению по внутренним, значит, э, каналам крыльчихи, да, э, спермии, которые достигнут своей цели. Вот, они, скорее всего, там уже устаревшие, чуть живенькие, вот, и желательно дождаться второй-третьей порции, когда на смену им придут из глубины веков более активные, молодые, вот, если последительные, да, вот такое длительного простое. А также временно, значит, это бесплодие, так скажем, да, самца может наступить от перегрева яичников, да, то есть в жаркую погоду, вот, но это то же самое, то есть то же перми теряют свою активность, и они с трудом или вообще не достигают цели, и крольчиха, вот, несмотря на то, что произошла вроде садка, да, она не беременет. Но это малая толика, малая вообще часть причин прохолостов, так называемых, после случек, после зафиксированной удачной случки, да, основная же причина это как раз все таки в девчонках и в их как раз способности приносить потомство либо не приносить то есть не секрет у нас, у нас и люди и женщины бывают бесплодные вот и крольчихи тоже самое тоже также. у крольчихи значит вообще механизм воспроизводства очень сложно так устроен тоже у нас есть на канале видео отдельно на эту тему посвящено у меня вот тоже опять если не забыть да как то бы сюда сделать на него здесь подсказку да, постараюсь, если будет то смотрите значит, в углу вверху справа будет подсказка на это видео, где подробнейшим образом как раз я рассказываю на семинаре про устройство внутреннее как раз этих органов воспроизведения крыльчихи и каким образом и как происходит развитие плода и на каких стадиях по каким причинам может произойти то, что в результате получается прохолост вот. сейчас просто скажу в двух словах, что эта молодая, она забеременела, да, и, так сказать, потом рассосались, а родить не родила, вот. и причин этому тоже может быть много, в том числе и не только связанные с ее здоровьем или не здоровьем, там, какими-то патологиями, да, то есть вполне здоровая крочиха, и у нее может рассосаться беременность в результате воздействия внешних факторов неблагоприятных погодных условий и так далее. Вот такая вот интересная тема у нас рассматриваясь. Но она обширная, довольно-таки большая, поэтому я не буду сейчас пока углубляться. Оставлю такую интригу. Кому интересно, все-таки вот смотрите здесь, вот в этом я обязательно сделаю ссылочку вверху в углу. Вот то сейчас смотрите, если ее еще нет. Чуть попозже пересмотрите, она появится. Вот. Или найдите на канале это видео. Я не помню, как оно называется. Вот ну там что-то причина может быть, там бесплодие или как-то, то есть как раз или устройство э, органов воспроизводства крыльчихи э, ну не найдете, смотрите снова это видео да, я сделаю подсказку сюда на эту тему она действительно очень познавательна и интересна вообще для общего развития а вот для кроликовода тем более надо это знать, чтобы понимать механизм для себя, да, если вдруг тихо не принесла, сразу что подматывать назад и анализировать, а что же такое, что было э, за этот месяц, э, да, прошедший, что могло привести к тому, что она вот так вот получилась, потому что если это, то есть надо исключить все остальные причины, кроме того, что она нездорова, то есть если вы это все, помните, я говорю, что вы когда все это уверены, все исключили, да, это точно она, то есть у нее вот там, не знаю, Матка отсутствует, да, <смех> вот, непроходимость половых путей, заросли или зажирели, вот, то есть она не способна, в принципе, физиологически не готова к беременности, тогда ее надо убирать, все, однозначно, то есть она уже все, она и не будет рожать, а если эта причина в чем-то в другом, а это как раз кроется вот в этих, как раз я объяснял на семинаре, да, обуславливаться, вы это проанализировали, да. Тогда, конечно, самка ни при чем, надо ее снова крыть, исключать эти внешние факторы, которые привели, значит, к прохолосту. И я думаю, что она вам родит, и все будет хорошо. Вот как заумно я ответил на этот вопрос. Поставьте лайк мне за это, да, и двигаемся дальше. Так. Здравствуйте, Евгений. Это всегда сплошное пол чистый или бывает по-разному? Бывает по-разному. Вот. Я показывал. Я не стесняюсь, же показываю всегда. То есть они вот, смотрите, мы пришли, на нем было много чего. Но они вот тебя побегали, да? И они его вычистили. И, вот. И значит, врачи бывают от насеньких заселят, стоишь за в ход. Так что диву даешься, откуда это все взяла. Такой печатник она от соседей носит. Лопата.